Итак, коллега, я тебя приветствую на своем канале, и сегодня мы поговорим про обучение, а именно, насколько это успешный успех, есть ли волшебная кнопка бабло и самое главное, зачем я занимаюсь обучением. Небольшой инсайт, кнопки бабла нет, успешного успеха нет, трейдинг – это работа в шахте, тут нужно вджобовать вжобовать, еще раз вжобовать. То есть это достаточно тяжелый труд. А если быть точнее, это самый тяжелый путь к легким деньгам. Поэтому если ты случаем ищешь как бы нажать кнопочку и зарабатывать иксы, но не прикладывать усилия, то тебе не сюда. Есть большое количество людей, которые готовы тебе сказать ровно то, что ты хочешь услышать, и ты получишь именно то, зачем пришел. Легкое видео, которое не дает никакой пользы, но зато легко, просто и непринужденно. Здесь же, если ты до сих пор не выключил это видео, значит тебе нужно что-то больше. А именно, нужны реальные знания и нужен тот, кто будет тебя опинивать. Поэтому располагайся удобнее, мы с тобой начинаем. Итак, по поводу обучения. Все просто. Очень часто трейдеры... Пытаются понять, что же их ждет впереди и вообще зачем я занимаюсь обучением. Давай я расскажу. А на биржу я пришел, ну как на биржу, на Форекс. Я пришел 14 лет назад практически и, соответственно, 13 лет, 13 год я обучаю трейдеров. Выпускники у меня из 46 стран мира, кто-то добился очень крутых результатов, например, хеджирует позиции в своей компании на 50-60 миллионов евро, кто-то стал долларовым миллионером, кто-то смог перевести семью из Омска в Германию, и таких примеров много, кто-то не добился ничего, что же их всех объединяет. Изначально их объединяло одно желание – иметь свободу и независимость. Что их отличает? Желание в будет ради этой свободы и независимости. Поэтому, если ты до сих пор ищешь успешный успех, если ты до сих пор ищешь кнопку бабло, то тебе, еще раз говорю, не сюда. Здесь мы, что делать? мы получаем реальные знания, мы изучаем рынок, мы впахиваем и еще раз впахиваем, и еще раз впахиваем, и через какое-то время у нас... Получается. И студенты, трейдеры получают результат. Так вот, для чего я занялся обучением? В самом начале, когда я изучал рынок, и мне казалось, что я что-то понимаю, я решил передавать эти знания бесплатно. Почему я так решил? По той простой причине, что когда ты знаешь что-то сам, это одно. Но когда у тебя задают вопросы и ты не знаешь ответа, ты не хочешь ударить в грязь лицом, соответственно, тебе приходится на эти вопросы найти ответ и качественно, компетентно подготовиться, чтобы потом донести в простой форме сложные материи. И поэтому примерно где-то лет 5 я только делал, что отвечал на вопросы, отвечал на каверные вопросы, искал ответы, то есть как нижний червь копался, копался, изучал, находил те или иные закономерности, и в конечном итоге сложной материи, легким доступным языком я научился доносить. Помимо того, ведь одно дело, когда трейдер сам что-то умеет, и у него что-то получается. Другое дело, что намного сложнее донести эту информацию другим, чтобы они также что-то начали уметь, и чтобы у них тоже что-то начало получаться. В конечном итоге все это сводится к тому, что сложную материю нужно объяснять, как для десятилетних детей, максимально просто и доступно. Это еще та задачка. Движемся дальше. Второй этап. Когда я понял, что истинная ценность моего обучения – это те специалисты, которые выходят из-под моего крыла. А именно, 46 стран мира – это абсолютно разные эмоции, желания, цели, впечатления. И тем не менее, у них есть результат. Соответственно, когда трейдер понимает, что он действительно умеет торговать, а это первая основная задача, проблему у трейдера, когда… Не хватает знаний. Так вот, знания он получает. Дальше ему нужен рост капитала. И через какое-то время я понял, что вместе мы можем делать классическое win-win-win, да? победа, победа, победа. И основная задача стала, чтобы мои качественные выпускники, качественные трейдеры, у которых действительно поразительные результаты, чтобы они не парились, а где же найти деньги на торговлю, чтобы они делали то, что они умеют, торговали без нарушения риска и money management. А мои инвесторы их финансировали. И вот моя основная задача – не воду продать, не курс обучения продать. К сожалению, у нас бесплатно люди информацию не воспринимают, так бы я обучал бы бесплатно. Основная моя задача – подготовить качественную группу трейдеров, чтобы они умели стабильно, не вот эти американские горки, а именно стабильно, чтобы они умели торговать, и зарабатывать, чтобы они умели зарабатывать себе, чтобы они умели зарабатывать инвесторы, чтобы они могли зарабатывать и мне. Поэтому мои трейдеры – это моя инвестиция, я в них инвестирую свое время, свои знания, я им помогаю встать на ноги. В ответ я получаю полгода их доход, опять же, ограниченный всего 20%, и вместе мы растем и развиваемся. Дальше больше. Что касается непосредственно самого обучения, тоже часто спрашивают. Групповое обучение. Что же это такое? Групповое обучение, помимо того, что это трей, трейдинг, да, то есть это обучение по тому, как считывать рынок, из чего он состоит, это также нетворкинг, потому что очень часто люди приходят достаточно обеспеченные. У кого-то своя строительная компания, у кого-то свои автосалоны кого-то автосервис, кто-то живет в Швейцарии, кто-то живет в Америке, и соответственно, это абсолютно разная категория людей, которая объединяет одно – желание быть свободным и независимым, и с такими людьми можно делать не только трейдинг, но и бизнес, поэтому некоторые идут за нетворкингом, другие идут за знаниями, а теперь за знаниями вот сюда, а именно знания, сайт, я думаю, все уже мой изучили, 10 блоков обучения. Блок 0 и блок 1 – это бесплатный подготовительный курс. И я очень надеюсь, дружочек, что ты уже его прошел, потому что без этих пройденных блоков ко мне на обучение ты, к сожалению, попасть не сможешь. А может быть и к счастью. Это такой своеобразный фильтр, который помогает отсеять все ленивые жопы, которые не готовы впахивать, так же, как и я. Я впахиваю на 110%, а ты должен впахивать на 120%. Движемся дальше. Блок номер два – это самый тяжелый блок нашего обучения. Он взрывает мозг обычно напрочь, потому что здесь мы говорим про то, что из себя представляет срез рынка, что скроется внутри свечей, что из себя представляет кластеры, что такое вообще в целом футпринт и как работают высокочастотные роботы. А многим... Эта информация кажется максимально космической, и на этом мы выделяем целый месяц. Информация очень качественная и очень полезная. Благодаря этой информации ты действительно сможешь понимать, кого набирают, куда набирают, и сможешь предсказывать движение цены. Мой любимый блок, один из это блок номер три. Это классическое предсказание будущего, а именно заранее определяем, в какую сторону работают роботы, куда заливать лимитные ордера, чтобы на этом заработать. Дальше. Профиль рынка. Многие плюс-минус уже знают, как работать с горизонтальными объемами, но, как показывает практика, знают, но не все. Плюс не разбираются в деталях. Именно здесь мы эти детали подробно изучаем. Индикаторы. Многие трейдеры считают, что индикаторы – это самое главное. Поэтому чем их больше, тем лучше. Поэтому RSI, астахастик, средний скользящий и прочий. бред – это все мимо. Здесь индикаторы построены только на дельте, либо на объемах. Опять же, дельта – это ASK минус бит, а объемы – это ASK плюс бит. Так вот, данный индикатор помогает нам просто э, сконцентрировать свое внимание на важном участке графика, не более. Они не принимают решения за тебя. Единственное, что они делают, подсвечивают ту или иную информацию. Дальше трейдер комплексно анализирует информацию полученную и принимает решение. Просто тупо, потому что появился какой-нибудь индикатор, вспыхнул. Зайти в покупку или в продажу нельзя. Это, мягко говоря, неразумно. Бизнес-план. Как в любом бизнесе, а трейдинг – это обязательно бизнес, потому что про деньги нужно написать бизнес-план. Многие не понимают, а на черта. А для того, чтобы ты задавал себе родные мои вопросы и отвечал на них. А что ты будешь делать, когда не дойдет до стопа один тик, до тейка один тик, да без убытка один тик. А что ты будешь делать, если прошло уже 2 часа, ситуация не меняется, либо цена двигается просто вправо и ничего не происходит. А что ты будешь делать до того, как ты включил компьютер, а что ты будешь делать после того, как ты выключил терминал и так далее и тому подобное? На все эти вопросы нужно заранее найти ответы. У тебя должен быть план на отсутствие плана, в том числе, как у Бэтмена. А дальше однозначно мой самый любимый блок блок номер семь его ненавидят многие трейдеры особенно в, в которым 40 плюс потому что он заставляет вот людей начинает коробить по той простой причине что они не любят копаться в себе то есть мы начинаем вот эти заржавевшие шестеренки их взбалтывать скручивать и заставляем трейдерам трейдеров менять свое отношение к жизни, потому что что такое блок номер семь? это вектор, а что такое вектор? это сила и направление. поэтому мы заставляем трейдеров развиваться. а что такое развиваться? это выбраться из своей удобной комфортной раковины, либо как лягушку вот так булькаешь в болоте и не двигаешься, ведь ты же лет 5 уже стоишь на месте и не развиваешься. Почему? Потому что тебе комфортно. Потому что идти вперед страшно. А вдруг получится? А там неизвестность, а там какая-нибудь холодная водичка. А тебе из своего болота до этой водички нужно еще дойти. И многое может приключиться. Поэтому многие на самом деле боятся успеха. По той простой причине, что... А вдруг не получится? А самое страшное, а вдруг получится? Так вот, блок номер 7 это... Эмоции, это психология, это целеобразование. И есть, сказать по-умному, это лайф-коучинг. И это все вот здесь. На самом деле, это самый ценный блок группового обучения. И максимум результатов получают те ребята и девчата, которые активно в этом блоке участвуют. Не пропускают и делают больше, чем я говорю. В конечном итоге... По понедельникам и по четвергам два раза в неделю группа созванивается в скайпе, и я вот в такой же манере и форме, немножко с юмором доношу максимально просто информацию. поймет даже 16-летний ребенок, это был минимальный возраст, когда э, бывший школьник из Германии, на немецком мы с ним занимались, проходило у меня обучение. Максимальный возраст 79 лет, вот в целом вот такая дельта 16-79 лет моих студентов. Соответственно, если тебе, допустим, 50 лет, часто вопрос, и ты думаешь, что все, ты уже старик, нет. Самое время начинать. Помню, у меня была... Одна студентка, ей было 59 лет, и она с нуля абсолютно залетела в индивидуальное обучение, хотя в группе она, бы я больше чем уверен, тоже справилась. Она не знала, что такое пункт, тренд, тик, что такое флет, что такое средний скользящий. вообще ничего не знала, был абсолютно чистый, пустой лист бумаги, на котором мы написали отличную картину. Через некоторое время, со второй попытки, она в Америке, в пробкомпании, получила 50 долларов США. Я считаю это более чем достойно. И потом она с своими подружками, такими же пенсионерками, ездила по Италии, по Испании, то есть ей нужно купить билет, поторговала, поехала, отдохнула, поезд держалась, кредитная карточка закончилась, поторговала, заработала. Поэтому трейдинг это не всегда про впахивать трейдинг иногда просто про удовольствие. В конечном итоге спустя три месяца чем это все заканчивается? А заканчивается это тем, что вы проходите, господа мои, внутренний экзамен. Внутренний экзамен – это задача максимально простая, чтобы вы профакапились, чтобы всплыли все возможные ошибки и вы их допустили. Вторая цель – чтобы вы на практике в боевом режиме проверили, как работает ваш торговый алгоритм. Ведь что такое вообще ваш торговый алгоритм? Для чего он нужен? Очень часто мы в своих фантазиях растем, пытаемся вырасти куда-то до уровня своих желаний, но в экстренной ситуации мы падаем до уровня своей подготовки. Так вот, задача за три месяца даже не столько обучить вас, а научить вас работать над информацией, в том числе самостоятельно. Задача группового курса, который длится 3 месяца, сделать так, чтобы вы самостоятельно, используя свои знания, полученные на курсе, могли дорабатывать и создавать свои собственные торговые методы, комплексно подходить к рынку, понимать, что происходит на рынке, понимать его первопричины, предсказывать будущее движение цены и благодаря этим знаниям зарабатывать денежные средства, реализуя прибыль на свои хотелки и цели. Вот чем мы, друзья, занимаемся. В конечном итоге, внешний экзамен до 250 тысяч долларов США от проб компаний По сложившейся ситуации геополитической американской проб-компании для России, Украины и Беларуси немножечко закрыты, для, стран, для остальных стран открыты. Но у нас есть арабские страны, у нас есть европейские страны, поэтому... С пробкомпаниями поработать можно, в том числе и с местными пробкомпаниями. Дальше, если у тебя результаты хорошие, качественные, можно будет двигаться дальше, а именно работать напрямую с инвестором, если требуется рост капитала. Под итог. Групповой курс обучения – это крайне полезная, интересная школа выживания, которая, во-первых, позволит тебе расширить горизонты знаний знаний по трейдингу и знаний, скажем так, про жизнь, так называемый лайф-коучинг. Потому что то, как ты относишься к жизни, может совершенно не соотноситься к тому, как живут другие люди, в том числе за границей. И, возможно, благодаря этому ты захочешь чему-то соответствовать. Возможно, именно благодаря этому ты сможешь выбраться из своего болота и двигаться в сторону свободы и независимости. А если ты смотришь это видео, именно этого ты желаешь. Ты желаешь свободы, ты желаешь независимости. И что-то в этой жизни тебя не устраивает. А важно помнить, что через какое-то время ты умрешь. Поэтому хотелось бы остатки жизни, может быть, это 5 лет, а может быть, 10, а может быть, 20 или 30 или 40, прожить на всю катушку, как желаешь. В связи с чем, подытожим. Это сделки. И здесь я желаю не похвастаться результатами, а именно показать, насколько точные точки входа могут быть. Начнем по порядку. Точка входа 1, точка входа 2, точка входа 3, точка входа 4 и 5, 6 и 7, ну и так далее и тому подобное. Ссылочка на эти фотоальбомы а, ВКонтакте, на мои сделки, на сделки моих студентов, кстати, будущих ваших коллег, точнее уже выпускников, вы сможете найти под этим видео в описании. Поэтому не забывайте и открывайте, смотрите. В целом, что я хочу сказать. А, такие сделки, они реальны, они более чем реальны. Будут ли они каждый день? На самом деле не обязательно. Лучше ли это сделки? На самом деле не лучше. Убыточные сделки тоже есть, и это нормально. Важно понимать, что насколько точные сделки вы сможете сделать делать через 3 месяца после начала обучения. А именно, почему важна точность? Точность важна для того, чтобы, во-первых, был минимальный стоп, то есть на каждую сделку был минимальный риск. Чем меньше вы рискуете, тем больше вы можете рисковать в количестве. И, соответственно, чем лучше вы зашли, тем быстрее вы можете переселить без убыток. И, соответственно, максимум прибыли можете заработать. Из ближайшего, из интересного. Мне нравится вот эта сделка. Потому что здесь по нефти. Нефть вообще в целом интересная. Вот здесь, чтобы было понятно, буквально не дошло до стопа пару тиков. Реально повезло. И это тоже нормально в тренинге. И, как вы видите, полетело. И вот эти эмоции, которые дарят Рынок, благодаря которому ты зарабатываешь, когда ты все правильно посчитал и вроде рынок тебя пожалел и ты даже на этом зарабатываешь, это невообразимые эмоции. Поэтому я желаю, чтобы эти эмоции также были у вас. На этом все. Посмотрите видео внимательно, осознанно, посмотрите альбом, посмотрите варианты сделок, которые могут быть у вас и подумайте, задайте один простой вопрос. Какая лучшая инвестиция? А лучшая инвестиция – это инвестиция в свои знания, потому что она один раз окупается, а дальше мы движемся куда правильно, к точке безубыточности, а дальше уже дивиденды и дивиденды, дивиденды, всю оставшуюся жизнь. На этом все. Желаю вам отличного дня, жирного профита. Ставим палец вверх под видео, если это видео было полезно. Делимся этим видео, потому что… У многих есть друзья и знакомые, которые ищут эту свободу, ищут независимость, и вы можете им помочь. А это вам обязательно сблагодарится. Всех обнял, всем отличного дня еще раз и пока.